Нахуй это надо. Смотри, вот вся философия нашего тренинга максимально упростить общение с женщинами. То есть, чтобы ты, ну ты когда идешь, блядь, зубы почистить с утра, или, не знаю, посрать, извини за мой французский, или покушать. Ты же не думаешь так. Яичница, блядь. О-о-оп! Ты сегодня хуя выгонишь яйцо. Ну, то есть, просто идешь, его жрешь и все, и кайфуешь от этого. То есть процесс общения мужчины и женщины должен быть естественным что для тебя важно важнее всего в жизни давай издалека будем ходить наверное счастье прям перво первую старайся не думай отвечать счастье это что такое ощущение комфорта гармонии любви и радости а деньги заходят да. на каком они месте первое второе первое все а что для мужика вообще важно просто что первую голову идет это самый, самый честный ответ получается ну в чем она выражается? Это я, короче, не, я почему-то думал, ты сейчас скажешь деньги, хотя не факт, что ты на этого человека похож или нет, да, просто как бы, когда вы начинаете мне рассказывать про папок и <coughs> про тамошних телок, что там это, они чем-то лучше, ну, лучше остальных, то есть это, как правило, сопряжено с тем, что у человека ценности исключительно материальные, и работает все просто, как только он попадает в среду, где визуально кажется она богаче. Там, Круче дороже, и так далее. У нее начинается вот этот самодрочие, ощущение себя там никем. Вот, поэтому я и спросил, я думаю, ты сейчас типа скажешь, Ва? и хотел тебя разъебать. Нет? Смотри, значит, давай пять пунктов, почему. Ну, просто смотри, это мог быть кто угодно. Я просто увидел, что ты написал. То есть, есть там такая боль, ну и Илюх писал, да. Какая-то есть боль, что там якобы какие-то особенные девки. Ну, или особенное пространство такое, как, знаешь, какой-то сложный, хард-левел, да? Что, давай пять пунктов, почему ты охуенный, почему я, девушка с Патриков, должна тебе дать? Если уж там девушка с Патриков какая-то особенная. Потому что я целеустремленный, потому что я уверенный, потому что я... Целеустремленный, уверенный. Настойчивый. Настойчивый. Поняли, Вы. Ну то есть хорошо. Еще один пункт. Мужик, это что значит? Это наличие члена или это какие-то внутренние качества? Ну что? О чем конкретизирую? Я не понимаю вас, молодой человек. Как там губы? Это тот, кто берет сам выбирает. Что берет сам? То есть мне говорит человек, который говорил, что на патриках какая-то сложная ситуация, там надо с телками как-то по особенному, ну или, допустим, ну, я, так, я вас сейчас с Илюхой в одного человека как бы для образно объединяю, например, ты тоже слушай, но ну, это всех касается. И Еще какое -то. пятое качество. Ты мужик, для меня это сомнительная хуйня. Как бы. ну, в, в чем это? Я мужикометром, не могу тебя померить. Ну, мужик, и ч? Ну, я вижу, что не баба, блядь, слава богу. Ну, я говорю. сейчас как девка рассуждаю, допустим. То есть ты уверенный, ну, не знаю, может быть. Какой там еще ты? Ты там берешь сам что-то... Что берешь? Сверху, ты берешь какая позиция сверху? Я вот телочка, которая сидит на батте, как живет свой, блядь, этот, <свеч> Цезарь с креветками и не понимает даже слов таких. Какая позиция сверху? Я пришла сюда пожрать цезарь там, ну, и выгулить свое красивое тело и так, так далее. Давай еще пятый пункт. Почему я тебе должна дать? Хуйня какая. -то. Надо было 10 пунктов написать, почему я классный, Да, Сейчас есть затык с пятым пунктом. А у тебя, Илюха, какие пять пунктов, почему я должен тебе дать? Ну почему ты должен быть мне интересен? Сейчас там кто будет смотреть на ютубе, я, я еще ей интересен, пошли они нахуй, я им ничего да. не должен. Ну то есть там начнется такая история. Никто ну, ничего не... никому не должен, просто, как правило, такие вещи пишут, блядь, закоренелые анонимки, которые, кстати, выбрали позицию протеста. То есть раз у меня ничего нет, это потому что мир плохой, блядь, я никому ничего не должен. Оппозиция такая, короче. Какие качества у тебя? Опять качеств Почему я должна тебе дать? Вот я сижу, жиру свой цезарьский ветвь. Ко мне подходит мистер этот, мистер, мистер. Как его забыл? Нет, лолололо. Не, не Эдуард Хиль черт. Лоло, это это блядь, да не мистер. Ко мне приходит Хиль, но без сыновей, то есть хили сыновья. То есть это Хиль без сыновья. Ну я. Добиваюсь своих целей, я диссертацию в свое время защитил. Я английский знаю, могу разговаривать практически с кем угодно. Я бесстрашный его. Ты с Гладышенко не поговоришь, он не знает название. Он... Или с Юрой, кстати. Я тоже не я по-русски не говорю. Ладно, что чего. Я умею справляться со страхами, я вот с банджи в 200-метровую пропись Блин, я умный, я это, ну, я, я тебя понял. Данис, вот у него легче идет эта штука. Это больше как бы тебе сейчас как-то ну, наподумать. То есть там даже не про вот почему я там должен что-то для них делать, чтобы они меня заценили и не заценили. Да, это про самого себя и про отношение к самому себе. У него есть конкретные факты. Пусть там это тоже можно долго рассказывать. Подходят они не подходят. Есть конкретные факты, и легкое вот их проговаривание, вот их сейчас найдем. А вот есть какие-то, знаешь, такие мифические абстрактные выражения, да, там я мужик, я там позиция да. сверху, то есть вот но ну, немножко есть разная фигня, это говорит о том, мне лично кажется, что просто Илюха себя больше безусловно любит и принимает, чем ты, и как бы ну копать надо туда, это вот дальше все сейчас я это продолжу. То есть по поводу Мистери, кто такой Мистери? Давай ты мне скажи в двух-трех предложениях, кто это такой? Ну, это Маркерик, который... Эрик кто? Фон Маркович. Фан الطرف, И И это、то есть, есть? это все, что ты о нем знаешь. Он ну, там сформировал структуру, по которой как-то соблазняет В какой стране? Это, это, Lisa, 0, ребята, да его. Нет, я имею в виду, что, коли ты этого человека ставишь пример, то есть начнем с того, что в начале тренинга мы просим всегда обнуляться. Может быть, здесь мы забыли об этом сказать. То есть не для нас, чтобы мы потом, вот, чтобы Шамшурин не бомбил, это же мистери, мистери, как так, Слушай, это мистери, блядь. Нихуя. Если бы ты сказал Филипп Богачев, там, не знаю, а, там, Олег Луканов, я не знаю, кто угодно да? там, я бы так не реагировал. Просто для меня мистер, блядь, кусок собачьего говна. Кто этот человек, я тебя спрашиваю, кроме того, что он написал книгу и ходит с черными пидорскими ногтями по улице, блядь, выреженный как клоун, что еще ты о нем знаешь? Ты видел его подходы в интернете? Они вообще есть? Может, он гомосек, блядь. И просто вот мне, мне вот это, вот, знаешь, удивило, то есть откуда так сказать, такая вера в человека, которого ты в глаза не видел? Может, ты там был, у него семена какой-то, он приезжал, может, ты знаешь его биографию, может, ты знаешь, что он там, не знаю, как Сталлоне там в детстве мыл, блядь, клетки для животных, потому что не было денег на нажатого, да, там, и у него был паралич лица там, и у него был тяжелый путь, и когда он там, выбежал на эту гору в каком-то фильме, он крикнул, так громко, потому что она скажет, что это я, блядь, крикнул про себя, понимаешь? А, вот отрывок из книжки. Я, короче, говорю про необхиты. Смотри, он, все с чего началось. Потому что когда ты написал, или кто-то написал, Илюха, что ли? Он говорит, ты, по-моему, что с девками на Патриках нужно использовать не И как вы там сказали. Да, нужно негать истивать. Negative Негатив. yeah. yeah. Как это звучит? Почему ты так решил, чувак? Yeah. Мне это кажется, сейчас, тебя, yeah. мне это кажется, знаешь настолько позорными как бы не вот с этой позиции сверху из чего-то для меня это ассоциации такие когда сидят пьяные заболтырье блядь все нищеброды на лавке возле подъезда мимо проезжает дорогой автомобиль они всегда негруют и стебут этих чуваков так, Петрил, поехал смотреть пидор снова приехал а. То есть, почему они это делают потому что они туда никогда не вылезут и для них это классовый враг не потому что он там пидор или что-то еще а потому что они не смогут туда попасть и у них есть как бы какие пути, либо не обращать на это внимания, но иногда ты сталкиваешься с этим прям лицом к лицу, либо начать негатив и стебать, потому что негатив и стеб, это всегда защитная реакция, ну, грубо говоря, это обратная сторона зависти. То есть они завидуют, они не понимают, как туда попасть, но мозг вместо, то есть там же как, там есть два варианта, либо ты себе признаешься, что раз я не там, значит со мной что-то не так, значит я что-то, блядь, не сделал, ну и коротко, я мудак, а не этот чувак. Но это сложно, понимаешь, потому что это же правда, ебать, и она не сладкая. Поэтому эти люди говорят, пидоры, воры, «жулики» и так далее. И вот мне вот эта штука, она больше вот туда напомнила. И как бы странно, что твой образ у меня не ассоциируется с чуваком, который сидит на лавке, да, там, и еще в Поэтому меня отчасти и бомбануло. Почему ты решил, что этих баб нужно негать и стебать, как ты говоришь? Но то, что ты сейчас написал, это скорее какая-то зависть и негатив. То есть еще про баб эти говоришь, там то, что ты считаешь, а там... Я ему иду под колодь. А негать зачем? Если я не оскорбляю под колодь, не унижаю человека. А зачем? То есть любая другая модель с телками на патриарших прудах по твоей логике не сработает. То есть если ты подойдешь искренне и не скажешь, блядь, это такие щеки милые, как у пупса. Бля, -богу". Стою, смотрю, короче, Как у ну, уже... Дай потискить, а сейчас руки проработать. Пот... То есть я сейчас не говорю, или стебу. Я сейчас не говорю, или когда говорю, что у тебя щеки как у пупса. С искренней вот этой, блядь, вот прям. Да, это искренне, но это такой, как бы, небольшой, легкий. Кто услышал тут Ну, не стёрк. Стёрк. И лично у меня вообще не было даже, блядь, не знаю, кварка или какая там самая маленькая открытая частица в плане.. Это есть искренность, на самом деле. Хорошо, другой вариант. Я подхожу, говорю, бля, девчонки, короче, у вас вот у единственных здесь, как бы, мне кажется, добрые лица, вот такие прям какие без лишнего налета вот этого пафоса, этого места, да, дайте я присяду минут на пять, сейчас прям отдышусь, а то я хожу и что-то как-то, я парень из деревни, короче, мне прям, при этом я могу нормально выглядеть там, ну как бы, нормально пахнуть, и не прийти туда в шортах на носки, понимаешь, ну вот, это я тоже негде Или говорят, слушайте, я, честно говоря, очень сильно волнуюсь, потому что <laughs> такого количества красивых женщин, блядь, давно не видел, я вообще не частный гость в Москве. И было бы искренне приятно сейчас пару всех с вами посидеть. Ну, возможно, ты сейчас скажешь, что это не позиция сверху или что-то еще. Ну, то есть я не говорю или стеблю и что... Короче, там фишка была в том, что меня как бы вывесило то, что некоторые люди думают, что на Патриках нужно там негать или стебать. Да им похуй на это, понимаешь? То есть, ну, сейчас я все это тебе объясню, значит, в искусстве, это цитата из книги Мистер, я так понимаю. В искусстве пикапа «нек» — это утверждение, и там еще вот эти термины любимые мои, знаешь, знаете. «Нек» — это утверждение или действие, цель которого быстро дисквалифицировать себя из числа потенциальных соблазнителей. Годил нахуй? Сейчас еще раз повторить тебе. Это позволяет девушке добиваться тебя. То есть, грубо говоря, если ты подойдешь и будешь некачественно, потому что ты еще, может быть, не совсем там как бы умеешь, потому что, чтобы негативно стебать, нужно абсолютно расслабленно себя чувствовать. Когда вот ты говоришь негативно стебать, это потому, что вам там некомфортно, но я сейчас про всех говорю, и из этого состояния некомфорта вы пытаетесь внешне там высирать из себя какие-то шутки или что-то еще. Если внутри при этом тебе некомфортно, твой вот этот негатив истек, он нихуя работать не будет, чувак. Вообще, от слова совсем. И тут написано, это позволяет девушке добиваться тебя. То есть, грубо говоря, по этой теории, если я подойду сейчас, скажу, ну, там, про счет или что-то еще, то она прям будет, сказать, вставать и добиваться меня. Как это должно происходить? Вопрос. Да. Скорее, вопрос, правильно, с как ты понял? Я сейчас дико извиняюсь, подходит Денис вот в своих вот этих шмотках. Я сейчас про вещи Денис говорю, да? То есть, у меня появится к нему интерес? Нет, нет. Если уж прям про шмотки там говорить, ну, то есть у меня появится к нему интерес? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. ну несомненно, играет Ну хорошо, а состояние внутреннее не играет роль. Да. Вот. А если я подхожу в шмотках, как Денис, и дико и жучайше су, и при этом блядь, заставляю себя на одном только каком-то оставшемся мужестве сказать ей какую то хуйню, типа, блядь, ну что за туфли, что за туфли. Мега. Что? То есть смотри, я считаю, что как бы абсолютно не факт, что телка после того, как ты будешь ей негать истебать, как говорится, будет там тобой заинтересован и соблазнять, потому что это нужно в процессе, то есть ты ее открыл, вы уже сидите, болтаете полчаса там что-то, и тут началась какая-то хуйня из серии «я люблю, когда мужчины меня добиваются», и тут ты такой говоришь «ну поехали, блядь, сейчас». И ты тонко, красиво, как какой-нибудь Невзоров, как какой-нибудь какой-нибудь очень интеллектуальный чувак, издалека тончайший, тончайший, не как Щербаков, да ты пидор, короче. <свят> а как какой-то чувак очень интеллектуальный, издалека начинаешь ее как-то так подъебывать, что только через пять минут до нее доходит. Суп, он меня подъебал. А так, что даже прикинь, не докопаешься. То есть вот, вот это негатив стебать. То есть туда не надо с этим идти. Если туда идет человек, хуево себя морально ощущающий, не в своей тарелке, жутко дискомфортно, и еще и негает истебет, это, ну, как сказать, вот это его самоощущение, оно уже все портит, в принципе. А негает истебет, это, блядь, с вишенка на торте, короче. Это прям точно посыл тебя нахуй. Вот, нег также известен, как негативный комплимент, дисквалификатор. Блядь, что это за хуйня? Для меня мистери никто, потому что, блядь, я его не знаю лично, я не знаю его биографию. Я знаю только то, что этот чувак красит, блядь, ногти в черный цвет, одевается хуйками как фрик. Он заходит там как с какими-то фокусами, с какими-то, ну, там, это про это же, я правильно говорю? С какими-то там надо выдумать, как открыть этой с 82 человек, одной собаки и двух кошек, блядь. Нахуй это надо? Смотри, вот вся философия нашего тренинга – максимально упростить общение с женщинами. То есть, чтобы ты, ну, ты когда идешь, блядь, зубы почистить с утра, или не знаю, посрать, за мой французский, или покушать. Ты же не думаешь так. Яичница, блядь. О-о-о! Ты сегодня хуя выгодишь яйцо. Ну, то есть, ты просто идешь его, жрешь и все, и кайфуешь от этого. То есть процесс общения мужчины и женщины должен быть ну, естественным. То есть, когда ребенок маленький, вот я вижу в парке пиздюка, ему три года, он подходит к девушке, она сидит на лавке, такие длинные волосы, у него ни секунды не было сомнений, можно так делать или нет, он подходит и вот, а начинает трогать его за волосы. потому что ему нравится, понимаешь? А потом, когда ты начинаешь расти, на тебя все вот это накладывает какие-то нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, они лучше, ты хуже, это плохо, так нельзя, так не принято, ты понимаешь, И вот это говно, то есть задача моего тренинга убрать это говно, ну ни в коем случае, а почему ты ногти не покрасил тогда, если ты этих мистеров в пример приводишь, потому что для тебя это неприемлемо, да, у тебя есть свои какие-то там представления, да, там о мужчине, то есть для меня он просто хуй плет, потому что человек, который изъебывается, хотел без мак, изъебывается, блядь, для того, чтобы там зацепить телку это очень сомнительная фигня. Я бы хотел и желаю каждому из вас, и вы здесь все для этого получаете, осталось только забрать это вам, чтобы когда-то через неделю после тренинга, идя по улице, просто, не знаю, в обостровых ботинках, там, я в мусорку выкинуть мусор, вы познакомились в своем дворе с какой-нибудь телкой которая туда только заехала, легко. А на следующий день вы ее уже жестко трахали, там, не знаю, через неделю переехали, перевезли ее к себе, там женились, расплодились и так далее. Чтобы это не было для вас каким-то спектаклем, понимаете? Плюс, если. Я больше чем уверен, что если в этого мистере поселить в какой-нибудь Ульяновск, блядь, на зарплату 15 тысяч рублей, или какой-нибудь северный город такой, знаешь, как, блядь, не знаю. Нижневартовск. Нижневартовск, да, блядь, Он там охуеет, понимаешь? Поэтому как для меня это вообще не показатель его крутости для меня показатель того что кое-кто не обнулился то есть и даже только потому что когда ты начинаешь сравнивать этот говорит так этот говорит так ничего хорошего не будет если ты придешь играть в хоккей ты же не будешь там по футбольным правилам играть или по баскетбольному, там есть свои правила тогда ты станешь там мастером понимаешь если ты будешь иногда прогать шайбу пытаться захуярить ее блять, в ворота то ты не станешь там мастером чувак. Так, почему вы решили, что работает Ники? Еще раз. Откуда эта мысль? Почему это догадка, это предположение? Это на чем-то основано? Показывание своей незнаемости, интереса да? Смотри, не находишь нелогичным. Идет чувак, подходит к девушке и при этом хочет показать свой неинтерес. То есть интерес ты уже в любом случае показал. Ну, если ты делаешь очень красиво, идя мимо них, что-то там Бэм, вы такие-то прикольные, и уже уходишь нахуй совсем по вот этой вот ляше туда. А минут через двадцать идешь обратно и говоришь, слушайте, ну опять вы присаживаешься. Вот этот не показ своего интереса. Это естественно. Это естественно. То есть ты шел как бы. Ну, я тебе говорю, ты можешь не показать свой интерес иными способами, а не бросая какие-то нет хиты. У меня есть какой-то диссонанс. Ко мне подходит мужчина. Там, в рубашке, блядь, вечером на патриках. Подходит прям говорит, привет. И начинает, ну, нет хит, например, какой-нибудь приведи. Променяем, блядь. Грязные кроссовки. На. Давай. Да любой. Да, меня, ебало красный. Привет, девочки, я такие ебало красоты. Ну скажи, чувак, как в твоем понимании выглядит от них хит? У тебя такие классные кроссовки. Да, похоже. И чё? Вы это хотели сказать? Можно мы посидим дальше с подругой? все иди нахуй. Вот, все, сработал да планетик? Нет, сработал. И ты такой уже уходишь. И ебал, у тебя шрифт. Будь ты проклятый, это, да? Это сработало? Не важно, сработало или нет. В смысле, ты зачем шел, чтобы, допустим, со, прости господи, соблазнить какую-то девушку? И ты говоришь, не важно, сработало или нет. То есть правильно ли я понимаю, что... Тогда превращается картина съема девушек на патриках в то, что ты туда идешь не за съемом, ты туда придешь при, прийти и сказать во все шверхи и уйти. И от этого ты насладишься. То есть в этом твой результат, а что важно, Данис? Ты же говоришь время про количество. Какое количество? Нет, у тебя была задача взять мой телефон, ну, пять телефонов. Ты ко мне подходишь, говоришь, у тебя грязные кроссовки, я говорю, я знаю. Вы можете идти, молодой человек, потому что мы сейчас общаемся, вы давно не виделись. С вами мы общаться не хотим. Я тебе не хамлю, просто не хотим с вами общаться. Тем более я тёлка, у которой какая-то есть больная тема, низкая самооценка, все что угодно. И этой хуйней ты меня прям очень сильно в моменте подрасстроил. Какая-то девка может отреагировать хорошо, какая-то плохо. Я из тех, которые стало обидно, и она подумала, у тебя, блядь, не знаю, рубашка, как, блядь, бомжал нахуй. Все. Ну ты ушел, ты добился цели ты чувак своим нет хитом. А зачем тогда это, скажи? Еще раз вот этот твой нет хит, если уж его применять, то это ну я это называю по простому чуть-чуть девушку ну как бы, ну, напомните ей кто она или как бы садите ее чуть-чуть, да? то есть у меня был период в жизни, когда я вот прям у меня была классовая неприязнь к мажорам, как я их тогда называл, да. При этом я хотел ебать, ну, блядь, опять я сказал ебать. Я хотел заниматься сексом с, ну, с их женщинами, из их пленниками. И вот у меня у друга Миши была любимая поговорка: если надо свить телок, звоните Шамшурину. <как> Такое было в моей жизни, потому что я приходил и садился такой, типа привет. Та -та -та. Через пять минут я ему уже, он, у меня у Михана была любимая фраза: говорит Ван, ну ты им сказал, я надеюсь, что они про шмандовки. Я такой, блядь, не сказал, ну забыл, Лаван, как так -то? ты саму главную сказал. Есть, я не знаю как, но через пять минут я им сидел, доказывал, что, блядь, я тут работаю на стройке, я там хуярю что-то там, а вы кто такие вообще, бать, у вас никак, там, идите там, папочки. Я не понимал, зачем у меня так, так оно у меня скатывалось туда каждый раз. Вот тебе нет хи. Короче, смотри, как, вот, в общем, это я сейчас тебе в конец немножко забегу. Как решить проблему с телками с Патриком? То есть, если вы будете думать, что там есть какая-то особая технология, особый скрипт, потому что это девки с Патриков, ну или там, не знаю, есть еще Сибирь, чувак, там, или какие-то еще места, как, ну, Сибирь, в ну, смысле, если он сейчас работает. То есть там, ну, если ты не на Rolls-Royce, то ты нищий, короче. Бля, ты, чё, ты на чем приехал, скотина на каком-то лексусе, иди отсюда, блядь, суда, блядь, блядь, блядь, Понимаешь, то есть, ну, есть еще там какой-нибудь, не знаю, там, блядь, монте -Карло. ну, есть, всегда будут места еще более пафосные, тусовки. Понимаешь? И пока ты будешь думать, что там нужен какой-то отдельный скрипт, какая-то там супертехнология, нихуя не получится утопия понимаешь? Это как Красочкин говорит, вы не там ищете. То есть тут задача номер раз, прям фундаментальная, понять, что те девки ничем не отличаются, блядь, от вот тех девок или от вот тех девок, понимаешь? Мы вас специально напугали, блядь, сказали, патрики, плацебо нахуй, бойтесь, блядь. И вы идете в такие тудунки? Там много вот этой внешней атрибутики, которая очень негативно влияет на людей с неправильными материальными ценностями особенно. То есть когда ты считаешь, что деньги самое важное, ну кто-то меньше, кто-то больше это считает. Или что качество человека измеряется какими-то там бирюльками, клубами, мотиками, часами, трусами. Все, это вот это место для этого человека адное. Особенно если он не язык же тусовки, особенно если он, блядь, приехал там из стоять, и да, где он стоять, ну или не знаю, откуда-нибудь еще, из Ростова, там Саратова, понимаешь? И ты попадай туда, ты ты видишь вот эти, блядь, мотики, вот эти, блядь, тачки, вот эти типов там, блядь, таких разодетых, там, блядь, в казаках, по самой сиське. Ты видишь каких-то баб, которые блестят и отполированы, и это все на тебе сказывается так, что оно тебе как бы говорит, чувак. Это, блядь, место не для тебя, тут просто, ну, это другая жизнь, это лакши, ты здесь никто, чувак. И, понимаешь, если бы ты был индейцем из какого-то дикого племени, который раньше вообще город не видел, мне кажется, ему было бы покой, что он идет сейчас по Медведково вечером и смотрит, как толпа гопников там растерзывает на куски, блядь, бабушек, проходящий и пьет жигуль. Или вот на этих типов на патриках. Ему было бы все равно, он бы ну тут у понимаешь? Поэтому самое главное, что вы должны запомнить – там такие же телки, как и везде. Это первый момент. Второй момент. Я вчера катаюсь по городу, видел очень много роскошных, крещевое слово, другого слова не подберу. Тем более я засиделся в Питере. И вот Москва всегда этим забилого Очень много роскошных, прям блестящих, аж полированные какие-то ноги. Охуительных телок там по две, по три, по одной, которые где-то вот попадались ну, на светофоре. Едешь, смотришь, идет. Чувак, такие же точно, и даже, может быть, многие из них лучше, чем на Патриках, понимаешь? Короче, смотри, там все эти телки, так же, как и другие телки, э, они чувствуют вашу нуждаемость. То есть там надо, знаешь, чем работать? Со своей нуждаемостью, со своей несытостью. То есть там также есть чуваки из этой тусовки. Они тоже могут быть несытыми в плане того, что есть женщины, и они им недоступны. Думаешь, там все вот, кто там тусуется, эти мужики, они ебут, что ли? Да нифига. Вообще нифига. И они реально как бы, они тоже не сытые, но у многих людей, которые там постоянно тусуются, у них в быту есть некая сытость, понимаешь? У него может быть там машина, квартира, там дача, вилла, бабки, какая-то в жизни стабильность, да, и он живет там, не знаю, где-нибудь на Малой Гронной, там неподалеку. И в принципе хотя бы в этом он сытый, но когда туда идет чувак там в одежде, как у Дениса, да, и который, в принципе, так, ну, не особо, блядь, живет хорошо, да, там что-то где-то там крутится, вертится, перезанимает. И это его дрочит тоже. И еще ему вот это все кажется, ебать этот мир, который просто, ну, блядь, ну, для меня желанный, но у меня пугает, потому что я не знаю, как в нем быть. Я чужой здесь, понимаешь. И вот это все вместе, блядь, дает тебе ощущение, что ты там хуёвый Тогда здесь вопрос какой? Либо ты решаешь вопрос с нуждаемостью, но не к хитом. Чай закончил. хитом, а, не хочу, если не ты думаешь, нет, это, что. С удовольствием слушаю. Не хитом, ты типа покажешь свою ненуждаемость, чувак, нихера. Ее надо чувствовать, понимаешь? То есть ты можешь что хочешь показывать, если внутри ты себя не чувствуешь то, что ну, так, как ты хочешь показаться, нихуя не будет. Уже нелогично, что куда пришел чувак, до да ебнутся до да тела, при этом я в них не нуждаюсь. Чего ты сюда пришел? Откуда взять непривязанность, чувак? Как их не стоит? Стру... Так легко сказать, да, я все понимаю. А ты идешь туда? Блин, а что ты это делаешь? А, что чем делать? Изобилие же. какую это, вот, здесь? Джон Кеффа? Изобильное изобилие. трава в изобилии. Деньги в изобилии. Ну, я сейчас угораю, пусть мне вспомнилось. Аудиокнижку слушаю. Все, все. в этом мире в изобилии. Трава вы забили. Трава, трава, ну в смысле, зеленая <связывающие> трава, блядь, рука вон какая-то. У него и трава вы забили. <связывающие> как сделать непривязанность, ну, чувак? Я тебе, ну как, один из лайфхаков открою. Если бы у тебя сейчас уже, ну так сказать, дома лежали, я сейчас, ну, так образно выручусь, две, три очень качественные девушки там красивые, ну, допустим, выглядятщие так же, как и они, там, такие, прям, такие, ну, десяточку, да. Ты бы вообще ни хера не волновался. Ну, и волновался бы очень сильно меньше. Допустим, у тебя есть две подруженцы, с которыми там периодически секс. Ты, может быть, даже пытаешься выбрать, с кем тебе уже в отношения вступить. И реально ты, когда будешь подходить девкам такого же уровня, или когда ты будешь подходить ближе и понимать, что они не такие уж и не классные, ты будешь себя чувствовать максимально легко. Оно у тебя там уже есть. И оно как бы дает тебе ощущение, что, бля, круто. Это один из вариантов. То есть ты можешь с таким же девушкам подходить, как, короче, как решить эту проблему, вот таким образом, найти себе таких девчонок, то есть чтобы окружить себя ими, например, если тебе это важно. Их ты можешь найти в любом месте, кроме Патриков. Я тебе говорю, просто пройдись по вечерней Москве, по центру, и вот они, пожалуйста. В самом ублюдском переулке в какой-нибудь кофейник, потому что сейчас их немного открыто, может сидеть шикарнейшая женщина. и так далее. Все, ну, отъявитесь от Патрика, да, хотя мы вчера говорили, все идите туда. Еще как можно вызвать, взять не почувствовать непривязанность. Думай, думай, думай, как Винни-Пух, помнишь? Думай. Илюха, это и к тебе вопрос. Но ну, все остальные про себя, вот вам вслух. Ну, чувствуешь, что ты реализовался в чем-то другом? То, что ты там не возьмешь этот номер. — Ты от этого хуже не станешь. — Да, это, мой вот, это в самом начале теории про мужика с плюсами, про мужика с минусами, да, то есть нужно фокус внимания однозначно, почему для меня пикап это развитие, потому что баба это повод. Ясный вперед, что это повод, да, то есть если кто-то пришел сюда, блядь, в волшебных шортиках, в носках, там, не знаю, с неврозом, нахуй, я не знаю, или там зарабатывает половиной тысячи рублей, или, я еще не знаю, с чем еще, и думал, что здесь сейчас, блядь, их заколдуют, короче, и звучат на волшебную таблетку. Я это и заранее говорил, сейчас бы нихуя, такого не будет. То есть, в первую очередь, когда ты сам во всех отношениях становишься крутым, классным, гармоничным, как бы вопрос появления девушек в твоей жизни, это, ну, это вообще не вопрос. Другой вопрос, что их надо, ну, как сказать, каким-то менеджерским маркетинговым языком как обработать или как превратить в клиентов, ну, то есть лидов превратить в клиентов, понимаешь, чтобы они закрылись, чтобы они купили. То есть это к тому, что вот этим мы здесь и занимаемся. Мы учим вас лидов превращать в клиентов, ну, как бы, а создать себе количество лидов вы можете как? Либо большим количеством подходов, но если вы некачественно сделали рекламный баннер, это я не только про одежду говорю, а вообще про вашу жизнь, кто вы как личность, то на ваш баннер будет кликать мало телочек, понимаете в чем дело? Чувак, включи голову, Данис, давай, будем заканчивать. Как непривязанность. Вот это отлично, Илюха отличная вещь сказал. Заниматься своей жизнью. Второе, смотри, вот просто тебе лайфхаки, что делать. Я не знаю, как но ты должен реально внушить себе, осознать это, понять это. Я не знаю, подкрадывайся к женскому туалету и слыши, как они пукают, блядь. Я не знаю, что еще надо. Говно в женском и мужском туалете, извините, пахнет одинаково. И говно на патриках в женском туалете, блядь. И в этой, как его? Сударь, ваш блин, как это называется? Деремок. В теремке, да Тоже так же пахнет, чувак. То есть эти телки ничем не отличаются. И тебе надо, вот, блядь, единственное, чем заниматься номер ноль, это осознавать, что все люди, которые там, они такие же люди, которые, как и вы. Кто-то хуже, кто-то лучше. Они обычные, понимаешь? Не просто как бы в некоем месте, с каким-то антуражем, с какими-то атрибутами этого места, и все. Второе, что надо сделать, надо просто знакомиться везде с классными девушками, чтобы они у тебя были, и ты думал, бля, да тут такие у меня еще лучше. Я еще могу позвонить, она подъедет. Третье место. Третье, что надо сделать. Для тебя среда непривычная. Кто из вас за этот тренинг вообще впервые узнал, что такое Патрики? Вы охуели для начала? Ну как, в хорошем смысле это мотивирует. Да. Я думал, ну, там просто пруд, блядь. Прут. Там пруд, чувак! И не просто пруд, там есть. Там жестко пруд, братан. Причем, знаешь, какой-нибудь старый лысый, не мудочила, какой-нибудь, знаешь, какой-нибудь девка из Сара, который приехал. Не важно, там разные бывают, там весь нормальный есть. Есть шлюхи, понимаешь? Туда так же, как в любое другое место в этом мире, женщина приходит с разными целями. Вот и все. Ну, плюс-минус, когда люди они наряжаются, там, моются, причесываются, идут в какое-то место. Они хотят успешного и достойного чувака. И ты, если ты думаешь, что успешный и достойный чувак, это тот, который подходит и говорит, у тебя грязные красавки, блядь, нихуя не так. Ну, он может себе позволить что угодно говорить, но он, как бы, там есть другие факторы, которые уже его идентифицируют как успешного и достойного чувака. Найти качественных женщин, непривязанность философски, постоянно философски с собой разговаривать, прокачиваться как личность, ну это вообще самое еще нуля. Что еще сделать среду привычной? Ходи туда, ну, я не знаю, там, ты там уедешь, не уедешь, здесь ты живешь, не здесь ты живешь. Ходи туда, каждый свободный выходной. Просто тусуйся там, приходи в бары, здоровайся с барманами, Говори, чувак, там здорово. это прикольно, ты подкрутишь свои дети. А сделай мне там, не знаю, мохито. Болтай с официантками, не знаю, знакомься с персоналом, просто ходи туда один, ну иногда с другом, но один это эффективнее будет. Не бухай, как, ну, некоторые этим спасаются, так проще идти. То есть сделай так, чтобы среда была привычной, и когда она будет привычной, ты там будешь расслабляться, и второй момент, ты увидишь в ней изъяны, чувак. Понимаешь? То есть это когда ты начнешь чаще куда-то приходить, ты будешь думать, да, да, тут не все так больше пизда, понимаешь? Понимаешь? Это, кстати, -то очень хорошая тема Что-то я как-то сильно преувеличил. Тут он, смотри, телка в шикарном платье блюет. Как? Она же не должна блевать, она Она просто. Миритирует, как так. У меня взрыв мозга такого не бывает, что -то. она из золота. Или чувак на мотике, не знаю, ехал, ехал, блядь, пьяный уебался, блядь, поцарапал себе мотик. И ты думаешь, да, Василь.